Я поставил запись, запишем на видео, mm -hmm. чтобы была да, еще хорошо. одна инструкция. Да. Сейчас на почту заходите. Нажимаете вот на ссылку Теперь вот вверху где буковка я маленькая наверху вот справа ой, ага, ой. на нее нажимаете мои счета выбираете вот теперь э, нам надо создать кошелек эфириум и в него добавить токен э, мегаватт контракт нажимаем создать да зелененькую ага теперь название <св damals> название пишите эфириум либо эфир, вот где, где у вас почта вставилась в название. Так. Где почта вставилась Элли. в названии? там написано название. Да, а, пишите, эф... пишите эфириум, ну или эфир, можно просто эфир написать. По русски? Да, по русски. Ну это для себя название кошелька. Теперь нажимаете вот Ethereum. Нет, нет, нет, Итериум, да, вот ее. Да, да, создам, да создам. ее нажимаете, да, а потом создать. Все, вот увидим он создался. Теперь нажимаем добавить токен. Ага, название пишем мегаватт контракт пушки пушки. Да, две буквы Т надо, да. Да, нажимаем токен. И теперь листаем в самый низ. В самый низ. Шестая строчка снизу. Вот, шестая снизу мегаватт контракт. Нажимаем. Теперь расчет выбираем. Эфириум. Все, добавить. Вот у вас создался еще кошелек э, мегаватт контракта. Вот чтобы теперь я вам перевел э, мегаватт контракт подарочный, вам нужно скинуть мне адрес кошелька мегаватт контракт. Для этого вот видите, где написано адрес. Вот там, да-да-да. Вот сюда левой кнопкой мышки нажимаете один раз. Нет, нет, нет, нет. Левой кнопкой левой, не правой левой кнопкой все он скопировал да все теперь мне его отправляете я что я не успела мама забыл и теперь связали а тоже там вот Всё, скинули да ну вот теперь так Сейчас я вам отправлю мегаватт-контракт подарочный. Вы э, отзыв будете оставлять? Да. Можем сразу сделать. Тогда я вам сразу 6 переведу. Да. То есть, э, сразу э, 5 еще за отзыв. Нет, на эту что страничку. В смысле, ну, снося, да, угу. И немножко, И... Я немножко ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, да нормально ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, дождемся Так, э, ссылку удать вам на мою страницу ВК? Или есть? Да, да, да, да. Есть ли какая-то... Вообще ну, да, ли такие случаи, что чтобы она попала здесь? Ага. Что я тут скидываю? <свят> скидываю. Ага. Ну все, можно обновить а страницу. Она что там А, это не та. Это не та страница. Что друг вот эту тут обновить. Да. Поставьте обновить. А я ну и должен появиться да. уже. Не, нет, еще пока. Ну, еще раз обновите. Вот, все, видим, пришли. 6 мегаватт контрактов пришли. То есть, э, вот сейчас в реальном времени, да, э, то есть все видят, что э, акция реально работает, то есть вы обратились. Э, за подарочным мегаватт контрактом и получили сразу 6. Mm -hmm. То есть, ну, вот, можете просто представиться, да, с какого вы города, откуда вы узнали эту информацию. Ну, и как бы зрители сами видят, да, сколько времени ушло на создание кошелька э, и на получение подарка. Ну, тут как бы кратенько можно сказать. <говорит> ну, да, конечно. Я в И заинтересовалась информация наслушала все ее, посмотрела. Мне стало очень интересно, я понимаю, что это точно перспективные где она всегда нужна и будет нужна и оптимистично единица не волнела не отвлекает потому что мы с ним создали нашу Сейчас <соединяющие> ага. ну, ну, пожалуйста. А сейчас можем сразу перейти по ссылке и закрепить пост. То есть а, за все. А, то есть как раз у нас на видео отразится тоже, да, что а, ссылку вот я в скайпе скинул то есть э, ссылка на пост который у меня закреплен на странице э, это э, в этот пост получается ага, в нем информация об этой акции как раз содержится если вы его у себя на страничку э, делите к себе на страничку и закрепляете и держите месяц то я вам дарю еще 10 мегаватт контрактов. Итого это получается 16 мегаватт контрактов в одни руки совершенно безоплатно. А с 1 сентября, когда стоимость мегаватт контракта каждого будет уже составлять 3100 рублей, то есть это будет уже 50 тысяч рублей. Ну, за 50 тысяч рублей а, можно даже небольшой генератор приобрести. А, можно докупить мегаватт-контракты, пока они еще не выросли в своей цене, то есть цена у них растет каждые 15 дней, есть график соответствующий, по которому это все происходит, рост цены, вот мы видим этот график, я его сейчас показываю, что вторая половина марта у нас стоимость мегаватт контракта составляет 10 рублей соответственно с 15 по 30, 31 марта в апреле с 1 по 15 стоимость будет 50 рублей и с 15 по конец месяца 90 и так далее будет идти рост до 1 сентября с 1 сентября мегаватт контракта будут стоить 3100 рублей каждый ну один почему, почему такая стоимость ну, то есть, это установленная на, закат, на, на, на законодательном уровне стоимость киловатта в России. То есть, один киловатт в России стоит 3 рубля 10 копеек. Соответственно, 1 мегаватт это 1000 киловатт. Поэтому такая стоимость получается. Так. Ну, вот это а я добавил просто. Well так, заявку отправил. Ну, сейчас я ее приму. Заявку сейчас приму. Так, Наталья Кулинкова, ага, все есть. Угу. Так, и у меня на странице смотрим вот самый первый пост закрепленный. Вот он как раз об этой акции все и внизу получается ставите нравится и поделиться все он у вас появился на странице ну, делитесь да друзья подписчики заходите теперь к себе на страничку вконтакт вот и вот он у вас и берете его закрепляете вот вверху вверху где он начинается да вот закрепить угу. Все. таким образом вы получите за такие простые действия сколько вот у нас 13 с половиной минут идет запись вот за 13 минут вы заработали 50 тысяч рублей Хорошо. так и будет ну, мы сейчас зрителей благодарим за внимание и завершаем запись. Обращайтесь за получением подарочных мегаватт контрактов. До новых встреч!